подписчики, сейчас мы там же находимся в Челябинской области контактный зоопарк, страусиная ферма Лена, немножко расскажи пожалуйста о питомцах Или вот так так, вот, вот, снимаю, да. мы сейчас пойдем к африканским страусам в клетку вместе с Мариной Марина помашите ручкой фотография на память вот для того, чтобы пройти к страусам в клетку мы с Мариной проходим технику безопасности девчонки серые Мальчишки черные. А, страус вообще в переводе с греческого страус, переводится, в из серые, а, переводится "воробей верблюд". Вот девчонки -верблюд. серые, мальчишки черные. Девчонки все влюбчивые, будут бежать к Марине, а, приставать. Марина, гладите по шейке, чтобы не приставали. Вот Вы если Элвис, наш взрослый, половозрелый самец, бьет себя крылом по голове, вот надо два варианта спасения: либо прыгайте через забор. Ага. Либо падайте и прикидывайтесь мертвым енотиком. Вот так же, да? Глаз ну, открыли. Так, страус да? ушел быстро через забор. Ударом лапы страус убивает и льва. Сила удара 70 килограмм на квадратный сантиметр. А, Подпрыгивает на 2 метра, и лапой бьет сверху вниз. Не он больно, а легко не может страшно. Через вольер, он может да? просто э, сквозь вольер уйти, ага. сломать его и убежать. А, То есть вот это вот для так. него нормально. Понятно. Так, сейчас и я приглашу. Элвиса, давай с девочек начнем. Не, не, не, кладите яйца, кладите яйца, перепелиные, держите. Мертвым мелатикам как бы не хочется. Сейчас я приглашу Элвиса. Это девочки у нас, вот они серенькие такие, да. Ой, какой большой, красивый. И Оливия. Так, вот, Марина, подходите, пожалуйста. Оливия. можно я тут останусь? Давайте мы технику безопасности. Для чего проходили? Так, Марина заходит купаю. под бурные аплодисменты. Страусом. Ну, вот Он не тебя сегодня. Ну, давай. Да, так, и... Элвис, привет. Сделай селфи. Что Элвис, селфи. Равно. Селфи. Элвис. Селфи. Красивый. Так, Марина проходит рядышком. Заходим рядышком. Заходим. Марина, проходим, пожалуйста. Всегда проходим, я проходим. С проходим. С к хвостику, ближе к хвостику. Марина, я доверьтесь И... мне. Это не рысь. Вот ближе, ближе, ближе. Марина, ближе к хвостику. Ближе, еще сюда ближе. Кладите на него ладошку. Марина, проходим а -а -а. ближе, Прямо ближе, ближе. Вот, вот, ближе, да, Прямо ближе. Прям на хвост, так. Ну еще ближе сюда, не бойтесь. Так. Вот, так, вот глазами посмотрели на забор, прикинули, куда будем прыгать. Теперь смотрим на меня, Ой. на меня, на меня, Марина. Ближе, ближе, вот ближе, вот ближе. ближе, Марина, ближе, ближе, ближе, ближе. Так, вот смотрите. А, Марина, проходите, проходите. Вот я сейчас отхожу. Если он крылом не делает надо, вот так, значит, мы либо прыгаем, либо не падаем. Не Если не никак надо. не делает, значит, не смотрим. Не надо, Марина, это было шоу со страусами. Они у нас контактные. Можете погладить и потрогать. Ого, ты мне напугал. Элвис, я сделай, страуса, сделай массаж, Мать, Марине. Меня, это Помогите. команда клепочки. Помогите. Элвис, где Нет, клёпочки, на самом Марина? деле, да, красивые птички. Всегда э, мечтала э, страусы, можно я выйду. А Марина, да. потрогайте. Вот смотрите, Нет, это страусы это э, а, потомки вот динозавра. Да, вот держите, снимайте. Так. Вот у них двупалая лапа заканчивается мощным когтем. Да, вот. говорят, э, достаточно сильное такое мощное вот оружие. Его используют как абразивное средство для э, огранки алмазов. Вот смотрите, Ого. вот один коготь. Ага. Видим. Вот второй. Угу. То есть это потомки динозавров. Это самая древняя птица на земле. Это практически динозавр. Вот Столько страусы... интересного всего. Страусы еще отличаются от других птиц. У них нет узобок. Смотрите, у них вот шланг гофра напрямую. Угу. И э, у страусов есть мочевой пузырь. То есть они ходят отдельно по большому, отдельно по маленькому. Понятно. В общем, у других птиц все получается наоборот. Страусы вообще такие индивидуальные красавцы. Столько много интересного. Большое спасибо, Лена, за твой рассказ. Даже я вот как бы я всегда их изучала, но вот так подробно и столько нового узнать мне не доводилось. Хотя в интернете о них много информации, но она так различается друг от друга. Все-таки общение именно с живыми страусами и с хозяином дает большой опыт. Так что спасибо всем, друзья. Подписывайтесь на канал, заходите, дальше еще интереснее будет. Мы еще не всех сняли, продолжение следует.